Друзья, всем привет! Давайте сразу к делу. Сегодня у нас будет такой быстренький, позитивненький обзор. Зайдем мы на CryptoBubbles. И это у нас день. Давайте откроем неделю. Криптовалюта у нас вся растет. У нас наступил такой мини-альтсезон, в котором многие альткоины показывают очень хороший результат. Больше всего вырос у нас Эфириум Classic. Давайте на него зайдем, посмотрим, что там происходит. Кстати, под прошлым видео было очень много слышно моих щелчков тачпад на ноутбуке, поэтому я подставил под микрофон салфеточку. Должно быть получше. Ethereum Classic. Окей, okay, Ethereum Classic вырос у нас довольно сильно, дошел до области сопротивления, до скопления, поэтому потенциал в принципе израсходован. Давайте вместе с гриней порадуемся за Dash. Dash у нас потихонечку растет, вырос от уровня поддержки 100, то есть от круглой котировки примерно на 40% и продолжает у нас расти. Здесь у нас образуется формация двойное дно, то есть фигура разворота тренда. И, в принципе, потенциал себя практически израсходовал. Наполовину, по крайней мере. То есть потенциал находится примерно на уровне 150. Также мы видим здесь паттерн. Это импульс. Скопление импульс, который также указывает на потенциал до середины скопления. Поэтому у дэша локальный рост уже, в принципе, отработал. Но, если открою более большую картину, более глобальную, открою я, значит... Обычный график, а не логарифмический. Что мы здесь увидим? Дневной таймфрейм. Рисую я, значит, трендовую линию сопротивления. И получается, что у нас на Дэш образуется такой масштабный нисходящий треугольник, который уже пробился вверх. Это значит, что потенциал глобально у Дэша находится на глобальном максимуме. Точнее, не на глобальном, а даже на локальном, поскольку глобальный у нас находится очень-очень далеко. В общем, это рост примерно э, на 300-400% от котировки 100. Далее XRP у нас потихонечку поджимается к трендовой линии сопротивления. Потенциал находится, первая цель находится на уровне 1.0. То есть здесь находится круглая котировка. Я напоминаю, что XRP имеет такой характер движения, что там образуются треугольники с вертикальным импульсом на повышение. Поэтому потенциально, конечно же, мы можем видеть такой бешеный вертикальный импульс вверх. Но пока что в него очень так мало верится. Идем с вами дальше. Кстати, есть такая теория на биткоине, что у нас медвежий рынок начался примерно с апреля 2021 года. То есть вот на этом максиме Давайте я его вам обозначу. То есть вот здесь находится у нас начало медвежьего рынка. Есть такая теория. И получается, что вот это все у нас идет медвежий рынок. То есть по сути мы стоим в консолидации, немного падаем да, до уровня 30 тысяч. И находимся в диапазоне от 30 до 60 тысяч. И если мы возьмем за основу такую теорию, то уже у нас прошло... Давайте посмотрим, сколько. С начала медвежьего рынка предполагаемого прошло у нас примерно 350 дней. А теперь давайте посмотрим на предыдущие циклы. Открою опять логарифмический график. В 2014 году у нас медвежка длилась примерно 400 дней. И в 2017 году у нас медвежка длилась, если мы возьмем за основу вот это вот падение... Примерно 360 дней, то есть мы сейчас находимся, предполагаем, медвежки примерно э, 350 дней, то есть по циклам мы практически э, закончили данную медвежку. Но я напоминаю, что теорий много, есть также теория, что у нас началась медвежка вот здесь, вот, а есть теория, что это у нас в принципе не медвежка, то есть не глобальный медвежи рынок, а просто вторая волна роста, то есть вот у нас идет первая волна, и это только вторая волна, и а основная медвежка у нас была... Давайте посмотрим где. То есть теория такая, что вот это все у нас был медвежий рынок, а это идет первая волна, и у нас идет вторая волна роста, а всего ро... волн роста 5, напоминаю. Вот такая вот интересная ситуация. В принципе, все они имеют место быть. Обратите внимание, что многие стрички, например, тот же самый Dash, начал падение с апреля 2021 года. Litecoin начал падение с мая. Апрель опять-таки 2021 года. XRP начал падение с апреля 2021 года. Но есть также и альткоины, которые начали падение именно со второго пика биткоина, то есть с ноября 2021 года. В принципе, сейчас некоторые альткоины живут полностью своей жизнью. Например, тот же самый NIR. NIR после падения биткоина в ноябре 2021 года обновил свой глобальный максимум, просто живет сейчас своей жизнью. Короче, это особого значения не имеет. Напоминаю вам, что я все активно скупаю от 40 до 20 тысяч долларов. Вот, значит, у меня есть такой вот график, и от 40 до 20 тысяч я все активно скупаю, это идеальное место для покупки, мне большего и не нужно. А в целом на графике биткоина образуется разворотная формация, мы с вами уже это обсуждали, то есть образуется тройное дно, это редкая фигура технического анализа, указывающая на спину тренда, вот раз, вот два... И вот 3. Но, естественно, эта фигура еще не образована, и она будет образована только после пробития уровня 45 тысяч. Именно поэтому а, мой основной, мое основное внимание приковано к уровню 45 тысяч. Если мы его пробьем и закрепимся выше, то это будет очень хороший бычий знак. А пока что я просто покупаю на споте. Как только мы пробьем, я уже буду задумываться о ланге на краткосрочных и среднесрочных позициях. Только я задумываюсь о ланге, поскольку мы находимся на практически глобальной поддержке, а глобальной поддержки нужно рассматривать только ланги. Это мое мнение. Естественно, мы можем пробиться дальше вниз, но, по моему мнению, это маловероятно. Напоминаю также, что у нас есть на битконе сигнал в длинном тайфрейме, хороший сигнал, поэтому есть вероятность пробития уровня 45 тысяч, но все же я подожду... Самого пробития для подтверждения Мне нужно видеть это подтверждение очень сильно И потенциал тройного дна будет располагаться на уровне примерно 50 тысяч Смотрите То есть даже выше уровня 52-53 тысячи То есть это обновление такого локального хая И пробой, естественно, уровня сопротивления Но все же первая цель это, естественно, уровень 50-53 тысячи Капитализация Общая рыночная капитализация криптовалют совершает попытку пробития трендовой линии сопротивления в симметричном треугольнике Я напоминаю, что если мы все-таки совершим это пробитие То будет вероятность, очень большая вероятность Движения вверх до 2,5 триллионов долларов, что аналогично уровню 50 тысяч на биткоине, то есть вот как все у нас сходится. Эфириум, в свою очередь, уже пробил данный треугольник и даже протестировал трендовую линию сопротивления, поэтому потенциал находится примерно на уровне 4000 долларов. Опять вернемся к вопросу о медвежьем рынке, то есть смотрите, файл coin здесь падение началось с апреля 2021 года и э, с апреля мы только делаем, что падаем. И у нас здесь имеется просадка уже, давайте посмотрим, на сколько. На 91%, то есть это полноценный медвежий рынок на файлкоине Это 100% медвежий рынок И альткоины в медвежке уходят на 90-99% То есть это у нас либо уже дно, либо практически дно Поэтому данное место это практически идеальная точка для покупки файлкоина Естественно мы можем совершить еще нечто вот такое вот Вот такое вот и уйти еще немножко пониже Но тем не менее скупать нужно постепенно и если мы даже пойдем вниз, то падение будет не настолько уж и большим ICP тоже идеальное место для покупки, немножко приближу Здесь мы с вами уже находимся на трендовании сопротивления И возможно мы в ближайшее время ее пробьем В таком случае здесь откроется достаточно большой потенциал Примерно на 300-400% И сама криптовалюта ICP у нас имеет вот такое вот огромное падение Даже график у меня не хватает, чтобы его выделить Так, это у меня что-то уже логануло Логарифмически открою Окей мы здесь имеем падение на 99%. То есть это уже все, это дно. На криптовалюте НИР образуется узкращий треугольник, и фигура будет считаться завершенной после пробития уровня 12.0. То есть э, выделен место. Если мы пробьем данную область сопротивления локальную, то фигура будет считаться завершенной, и нам откроется потенциал вплоть до уровня 18.0, то есть до глобального максимума. А это... Движение глобального максимума откроет нам уже путь к дальнейшему повышению и пробой глобального максимума Криптовалюта OneInch находится в просадке примерно на 80% Мы здесь заходили по проекту на котировке 1.50 И, как видите, мы протестировали данный локальный уровень и движемся дальше на повышение Совершили даже небольшой импульс до уровня 1.80% я ожидаю здесь роста. Здесь также образуется фигура клин, фигура смены тренда, и мы можем пойти далее на повышение. Криптовалюта Луна находится на своем глобальном максимуме, и, возможно, в ближайшее время она его пробьет. Первая цель при пробитии будет... Где у нас Фибоначчи? Коррекция Фибоначчи. Это у нас будет значение примерно 130 долларов. Криптовалюта Тонкоин находится в просадке на... Давайте посмотрим, какой... На 70% опять-таки хорошая точка входа, плюс ко всему сейчас активно пиарят Telegram в связи с ситуацией в мире, поэтому Тонкоин вполне может очень хорошо вырасти И напоследок разберем фондовый рынок, цена у нас продолжила двигаться дальше на повышение, как мы с вами и предполагали Первая цель находится на значении 4600, здесь у нас образовались несколько сигналов на повышение Это длинная тень снизу, приложен пробитие в данном месте, обозначил стрелочкой, далее поглощение мы видим и это очень сильное сочетание паттернов, мы можем видеть даже пробой глобального максимума потенциально Естественно ситуация в мире не располагает для этого пробоя, но технически видно именно это То есть виден рост технически, очень хорошо Далее напоминаю, что я веду проект по покупке криптовалют на 100 долларов каждый день с 1 января И сегодня проект я куплю ICP, напоминаю, что там у нас просадочка в 99% плюс образуется фигура смена тренда Поэтому... Хорошее место для покупки. Я уже не раз покупал ICP и продолжаю покупать, немного передвигая среднюю цену вниз. Купить ICP, подтвердить. В итоге вот все мои активы по проекту. Вот все мои активы и статистика у меня вот такая вот. Откроем мы, значит, 1 января. С 1 января. PNL, учитывая кэш, это плюс 2,5% или же прибыль плюс... 372 доллара это учитывая то что цена у нас на криптовалюте практически все это время только падала или стояла в консолидации то есть я просто покупал криптовалюту на 100 долларов каждый день и мой портфель сейчас вышел не только в ноль но и небольшую Небольшой плюс. Поэтому будем смотреть, что будет последить дальше. Очень интересно, чем этот проект обернется, но я практически на 100% уверен, что я в итоге получу колоссальную прибыль с этого проекта. Все свои покупки я публикую в Телеграм, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Также подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. И лучше для меня поддержки это ваши лайки и комментарии, поскольку сейчас монетизацию отключили, поэтому буду рад вашей поддержке. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.